день, дорогие друзья. Я рада приветствовать вас в нашем уютном зале. Сегодня речь пойдет, наверное, о самом наборевшем. Это о нашем здоровье. Я сегодня расскажу вам о том, как очень легко можно с продукцией корпорации фуку быть здоровым. Врачи традиционной китайской медицины считают, что здоровым быть легко и можно быть здоровым очень долгое время врачи традиционной м, академической медицины западной медицины считают что практически здоровых людей нет как они говорят что вы хотите Вы уже пенсионер вы уже накопили массу болячек поэтому я сегодня вам расскажу о том как можно быть здоровым а, корпорация фуху предлагает нашему вниманию целую систему система здоровья а, вообще в традиционной китайской медицине есть формула здоровья. Она звучит так. Если в вашем организме нет трех загрязнений, значит в вашем теле нет места болезням. Три загрязнения. Это загрязненный кишечник, загрязненные жидкости. Это кровь, плазма, лимфа, межлеточное пространство и загрязненные сосуды. Если у человека все эти три загрязнения, то, естественно, человек будет вялый, уставший, э, очень плохая энергетика у него, то есть грязный ЦИ называется, это жизненная энергия. А, поэтому корпорация ФУКО предлагает систему самовосстановления организма, которая не имеет противопоказаний, не имеет побочных эффектов, не вызывает аллергических реакций. Она буквально всем от малого ребенка от маленького ребенка до глубокой старости. Эта система принесет всем только пользу. Я сейчас более детально расскажу, но о составе я говорить, конечно, не буду. Со состав очень широко описан в литературе, в интернете очень много всего рассказано, что в состав входит. Я вам буду просто рассказывать о том, как с нашей продукцией можно быть здоровым. Вся продукция делится на три группы. Это регуляция, очищение и восстановление. Начинаем систему, вообще начинаем оздоравливаться с двух продуктов. Это чай лювей и паста роза. Вот эти два продукта, их называют сладкая парочка, очень хорошо очищают жидкостные среды организма, желудочно-кишечный тракт, увеличивают количество полезной микрофлоры в организме. То есть на всех слизистых. Поэтому очень важно, чтобы слизистые были тоже в порядке. Кстати, врачи традиционной китайской медицины называют желудок, желудочно-кишечный тракт, дорогой жизни. И это действительно очень, важный, очень важная дорога, по которому пища идет, поступает в организм, переваривается и эвакуируются остатки пищи. Поэтому... Какой у нас по состоянию кишечник, от этого зависит наше здоровье? Пастороза и чай Лювей очень хорошо справляются с этой задачей, увеличивают количество полезных, значит, полезной микрофлоры, очищают желудочно-кишечный тракт, всю выводящую систему, очищают печень очень хорошо, поэтому косметический эффект на лицо. Проходят пигментные пятна, возрастные пятна. Запахи от тела становятся нейтральными, ну, нейтральные запахи. А, вот это продукт, который просто ну, замечательно восстанавливает желудочно-кишечный тракт. И, конечно, именно желудочно-кишечный тракт стоит в основе нашего здоровья. Два продукта делают вот эту вот потрясающую работу в нашем организме. Это можно маленьким детям. Паста -роза с первых часов жизни очень полезна ребенку, потому что ребенок начинается с кишечника. В кишечнике зарождается иммунитет. 80% иммунных клеток именно в кишечнике э, начинают э, появляться. И значит, ребенок, поэтому с самых первых часов жизни, применяя пасту -розу, будет уже здоровым, активным и очень спокойным он будет, не будет ощущать никаких болевых ощущений, вздоти от рыжек и так далее. То есть с самого раннего возраста человек может быть здоров. И помогает ему в этом вот паста роза замечательная. Значит, продолжаем. Вот это продукт, который принимается в течение двух недель. Затем продолжаем принимать и подключаем эликсир феникс и капсулу линжи. Это уже из... Серия восстановления, эликсир феникс, серия регуляции, извините, пожалуйста. Что он делает? Эликсир феникс называем иммунитет во флаконе. И это название говорит о том, что увеличивается количество иммунных клеток во всем организме, во всех органах. Этот продукт также можно применять маленьким детям, беременным женщинам, пожилым людям. И вот именно этот продукт увеличивает иммунный статус человека. Само по себе, когда идет, происходит увеличение иммунитета, то организм уже очень хорошо справляется с патогенными м, факторами. То есть это с различными м, м, микробами, вирусами и так далее. Даже паразитарные инвазии, они тоже подвергаются и эликсифеникс все это выгоняет из нашего организма. Он стоит на страже нашего здоровья. Вот такой замечательный эликсир Феникс. Также он регулирует все обменные процессы. То есть, начиная с бронхолегочной системы, до половой, все у вас будет работать так, как задумано природой, как создал а, Бог человека, да? и его все системы будут работать просто ну, замечательно. И капсулы линжи – это питание для клеток спинного и головного мозга. Это вся наша нервная система. То есть я даже так скажу, что для хорошей работы нервной системы и клеток спинного и головного мозга. И именно капсулы линжи, когда мы применяем, у нас улучшается память, зрение. Сон становится замечательным. С капсулами линджи значит, уходят такие заболевания, как... Эпилепсия, ДЦП, улучшения, по крайней мере, идут очень хорошие, результатов очень много. Но еще также капсулы линжи являются самым мощным противораковым, противоопухолевым средством. И сейчас уже во многих клиниках России, онкологических центрах, именно рекомендуется капсула линжи при... Значит, людям, которые восстанавливаются после онкологии или для профилактики онкологических заболеваний. С нашей продукцией нам не, страшна, не страшны болезни Альцгеймера, Паркинсона и старческого значит, слабоумия, деменции, как так называемые. Поэтому мы на правильном пути. Чтобы этого не происходило с нами, мы должны принимать капсулу линжи. Так, далее... Значит, эликсир санцинь. Это уже пошла серия очищения. Эликсир санцинь – это мощный очистительный препарат, продукт. А, вообще, по составу он очень сложный, но является самым эффективным продуктом а, при онкологии поджелудочной железы. Он выводит соли тяжелых металлов, выводит гормоны из крови при гормональной терапии, при химии радиотерапии, то есть, в то время, когда продукты химические, химфармпрепараты практически не выводятся из организма, то рецепсанцин замечательно способствует выведению ядов, шлаков и токсинов из организма. Этот продукт также детям в подростковом возрасте необходим. Когда мы видим подростки, меняется гормональный фон, проявления кожные, проявления, такие как акне, ну, угри, в народе говоря, вот как раз 5-6 коробок решают эту задачу. То есть это уже проверено на многих подростках, партнеры корпорации своим детям дают этот продукт замечательно. Вот я сыну тоже даю. И он сам уже знает, что именно сам сын он убирает все кожные проявления. Ведь кожное проявление у нас во многих случаях значит, проявляются. Это не болезнь кожи, это внутреннее состояние, которое желает улучшить свою работу. То есть это кишечник плохо работает, желудок и так далее. Так вот, эликсир санцин все замечательно очищает. Значит, еще один продукт из серии очищения – это таблетки ГАОСЕН. Единственная табли таблетированная формула, попадая в организм, увеличивается во много раз. Ну, действительно, способствует также выведению ядов, шлаков, токсинов не только из желудочно-кишечного тракта, но и из кровеносной системы. Очень хорошо работает с кровью. Убирает липиды из крови. То есть вообще это для людей с тремя гипергипертония, гиперлипимия, гипергликемия. То есть в норму приходит артериальное давление, сахар в крови и холестерин. И таких результатов у нас уже тоже масса по оздоровлению. А этот продукт мы еще называем фуршетными таблетками. Все партнеры уже знают, что 6-8 таблеток разово нужно принять, и можно идти на какой-то день рождения, свадьба, юбилей и так далее, где много пищи мясной, различные майонезы, спиртное и так далее. На следующее утро все лишнее выведется, и у вас будет буквально светлая голова, легкость в желудке. И все будет замечательно. Никакого похмельного синдрома не будет. Это уже точно. Еще один, э, еще один препарат из серии восстановления продуктов. Это капсула Сью Продукт Продукт, Ученый, разработавший этот продукт, он удостоен премии Эйнштейна. Это почетный врач, академик. Он входит в десятку лучших врачей мира. Тан Ю Когда-то он был лечащим врачом Мао Цзэдуна, И до сих пор... Он возглавляет научно-исследовательский институт нашей корпорации. Здесь натокиназа, продукт брожения соевого белка. Натокиназа является мощным э, растворителем тромбов. То есть это профилактика тромбообразования. В России сейчас сердечно-сосудистые заболевания выходят на первое место, и смертность по ним тоже. Поэтому задуматься нужно нам об этом. И вот как раз принимая капсулу Сьючинфу, мы, опять же, профилактируемся от всех сердечно-сосудистых заболеваний, от тромбообразования, различные варикозы, тромбофлебиты и так далее. Вот этот продукт просто ну, прекраснейшим образом работает а, с тромбами, работает с нашей кровью. Но, естественно, этот продукт мы все очень любим, партнеры корпорации прям все его очень любят, потому что сколько живут сосуды, столько живет человек. А вот этот препарат, как раз продукт, работает с сосудами. Мы его называем продуктом долголетия. Это, основ... как сказать, не без оснований, да? Вот. поэтому замечательный продукт. Просто можно воду пить этому продукту. Так. и два продукта... Два продукта из серии восстановления. Когда мы все почистили, Желудочно-кишечный тракт, кровь, сосуды нам нужно восстановить. Нам нужно в организм дать все питательные вещества, потому что без этого действительно очень сложно жить. Сейчас наша пища, к сожалению, стала очень бесполезной, то есть во многих случаях даже вредной. То, что мы покупаем в магазинах, оставляет желать лучшего. Мы должны дать организму... Буквально ну, минимум питательных веществ, это витамины, минералы, микроэлементы различные, аминокислоты и так далее. Так вот продукт, который все это в составе имеет, это витаминно-минеральный комплекс с преобладанием кальция, хальца, Вот нам сегодня Дед Мороз и Снегурочки задавали как раз загадку, касающуюся, касающуюся вот этого кальция. Это жидкий кальций, это умный кальций, это ионный кальций. Единственный кальций, который был м, раздобыт, так скажем, из глубоководных водорослей, люцау. А на самом деле сейчас в аптеке очень много кальция, вы все знаете, да? И реклама идет очень значит, широко. Но дело в том, что тот кальций, он очень, как сказать, в больших количествах откладывается на наших сосудах, в органах в виде камней и песка, э, Зашлаковываются суставы. Сейчас очень много заболеваний. Именно по суставным заболеваниям. Так вот наш кальций, почему его, он и назван умный? Потому что он идет именно туда, куда ему нужно идти. Он еще замещает тот ненужный кальций. С кальцием просто, ну, как сказать, придет вам здоровье. Потому что недостаток приводит к 160 заболеваниям. И кальций нужно употреблять после 25 лет всем обязательно, без исключения. Потому как до 25 лет человек растет, и он еще имеет способность пользоваться, как сказать, организм воспользоваться своим кальцием. После 25 лет уже эта способность утеряна. Поэтому нам нужно извне его с пищей, и вот такой комплекс просто ну, необходим каждому человеку. Это профилактика остеопорозов, различных суставных заболеваний, грыжи, протрузии, значит, остеохондрозы и так далее но кальций он также еще и 1 процент кальций обязательно нужен в крови то есть если в крови недостаток кальция то организм заберет его из наших депо поэтому очень важно каждый день принимать кальций потому как в пище его практически сейчас нет потому что натуральных продуктов мы очень редко сейчас стали есть вот поэтому вот этот кальций – это просто м, продукт молодости и красоты, мы еще его называем. Также мы все партнеры корпорации ФУХО очень любим, любим этот кальций. С ним действительно молодеешь. Ведь многим из нас говорят комплименты, потому что мы стали выглядеть моложе. Удивительно то, что мы с годами вроде как лет больше, а выглядим моложе. Поэтому вот замечательный продукт, всем рекомендую. И... Еще один продукт из серии восстановления – это эликсир 3 драгоценности Феникс». Вот про него нам тоже Дед Мороз загадывал загадку сегодня. Это действительно продукт, который принимаем мы в конце системы восстановления. Это тяжелая артиллерия. Этот продукт работает со всей хроникой. Что греха таит? западная медицина не может вылечить хронические заболевания. Все замечательно в ней. И родовспоможение, и скорая помощь осуществляется, людей спасают, сосуды, суставы переставляют, значит, заменяют, хирургическое вмешательство, то есть все, что можно, конечно, что нужно, могут и вырезать, но дело в том, что с хроникой западная медицина не работает, то есть не способная убрать. Вот как раз эликсир 3 драгоценности Феникс, это вся хроника, то есть здесь вот... Я даже, как сказать, не буду перечислять, но все хронические заболевания, они с эликсиром три драгоценности, но просто у вас их не будет, этих заболеваний. Поэтому это тоже продукт, вот именно восстанавливает организм в то состояние, вот как природой задумано. И все, все ваши органы будут очень хорошо работать энергии прибавится и все хронические заболевания просто они не будут иметь места в вашем организме. Значит, вот эта система, все перечисленные продукты и 9 наименований в нашей корпорации действительно принимаются комплексно, не по коробочкам, а именно с здоровительными пакетами. И это очень важно. Важно время, которое вы затратите на восстановление своего здоровья. Потому что многие сейчас как говорят, а сколько я буду пить вот эту продукцию? Мы отвечаем, что до полного выздоровления. И у каждого это будет разный срок. Если, например, человек много болеет по времени, значит он длительно будет восстанавливаться, и к этому нужно просто, ну... К этой мысли привыкнуть, что вам нужно много времени для восстановления организма. Ведь годами копили болячки-то свои, правильно? Если у человека по времени это немного еще, возможно, он затратит меньше времени. Но дело в том, что нужно понять, вот это эта тема отличается восточной медицина от западной, что если восточные просто, вернее, западное просто убирают симптомы заболеваний, то здесь первопричину заболеваний будет убрана. Вот. Значит, корпорация ФУХОУ. Кроме системы восстановления, выпустила огромный спектр продукции для наружного применения. Точно то же самое для здоровья. Это и замечательные фарадотерапевтические пояса. Про пояса я сейчас вам расскажу. Значит, пояса выглядят они вот так. Значит, это поясничный пояс. Две зоны воздействия. Это на поясницу и на органы малого таза. Значит, здесь 4 физиокабинета на дому. Иглорефлексотерапия, магнитотерапия, инфракрасная кабина и минералотерапия. 50 полудрагоценных минералов в составе. Конечно, здесь нанотехнологии. Вот эти вкрапления, это минералы. Это как раздробленные минералы. И при взаимодействии с влагой кожи, они излучают инфракрасные лучи, лучи жизни. Ведь мы же дети солнца, и нам обязательно вот эти лучи необходимы для хорошей работы нашего организма, всех функций. Вот. Поэтому эти пояса, они ну, просто помогают и поддерживают нас в любом состоянии. Это не только суставные заболевания и заболевания порнодвигательного двигательного аппарата. Этот пояс можно поместить куда угодно одеть. И он будет везде работать. Это для улучшения микроциркуляции нашего организма. Микроциркуляция это самые мелкие кровеносные сосуды, капилляры мы называем. И вот сейчас восточная медицина вообще всегда уделяла огромное внимание микроциркуляции. Поэтому пояса есть значит, еще кроме поясничного на коленнике. То же самое по составу, отличаются только по форме. Этот пояс, вернее, на колени, можно надеть на, на коленный сустав, на локти, на плечевой. Он очень хорошо крепится. И хоть, как говорится, одели, пошли работать, он будет работать с вашими коленками, локтями. Ведь колени называют дворцом сухожилий. И именно колени, они очень важны. Взаимодействие колени и печени у нас, так как... Именно энергия идет по одним энергетическим меридианам. Поэтому, если болят колени, то скоро заболит печень. Чтобы они не болели, и чтобы печень не болела, нужно носить пояса. Ну и плюс, конечно, продукция. Еще один пояс – это шейный поясок. Шейный обхват мы называем. Он тоже самое, состоит по составу такой же, только здесь вот как раз э, вот эта вот силиконовая накладка – это для того, чтобы… Ну, это как бы от подделок, защита такая, э, воздействует именно вот на зону шеи, потому что шея является транспортным средством к сосудам мозга, э, кровь несет. Поэтому очень важно, чтобы вот именно этот отдел э, хорошо, микроциркуляция происходила. Вот. значит, Улучшает... Э, Артериальное давление, головные боли проходят. Вот этим поиском можно сердечный приступ брать, то есть снять. Если при сердечном приступе, допустим, поместить поясок, то минут через 15 приступ будет снят.